Короче. Нет, могу то задать. Давай. Посмотрим. Ааа. Претент. Вроде претендента это. Сходу. Сходу. Нормально. Полетели. Ой, розово прилетело. О, да-да-да-да-да-да! Уфна! Давай, открывай, открывай, открывай, открывай, пока есть удача. Пока есть, пока дает. Ну ладно. Да, да, да, да, да. Ну, царя, золотой Почти. О, золотая почти, почти. почти. Поехали. Золотая пролетел. Mm. Уф, летели. Фу, mm. вот это было. Да, подожди, подожди, давай 14 секунд. Подожди, стой, не открывай. Давай, зайдем пока. Раз, подожди. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Открывай. Yeah. У нас а еще будет. целых 9 капсул вместе. Окей, Поехали. Я почти, знаю, почти. как можно еще отвалить. Новый консоль. Новый консоль нет. А Цветовой режим. Это типа. Это типа вот так вот делается. Давай, посмотрим, какая вот эта красивая Уехали. Четыре капсулы. Опять интернет файлов почти, почти золотая. золотая. Почти золотая. Я Такая вот была. Дежь Ничего страшного в Просто, просто Ну вот этот вот прям красивый. Давай, давай, давай, давай, Еще фиолетовый. Подходят, подходят! Последний Последняя, Золотая. Отвечаю, золотая будет. Почти, почти розовый. Давай посмотрим давай просто на урочке 80 копеек. 3 рубля. рубль, 14 рублей. Ну, не, не сказал бы, что... 60 30. рублей. 60! 12 рублей. Почему а такая 12 рублей? Такая красивая 12 рублей. Давай ещё вот этот рублей. Ну, вот это 60 стоит. 65 вот рублей. Сразу. Может, вот этих попробую? Это автобус да? Насколько? Насколько? Насколько? да? Да, насколько. А, а насколько, а Нормально. Нормально, живем. живем. Сразу остров, Сразу остров, да, да. Виталити. Так, 40. Почти. Две фиолетовых, две фиолетовых прилетело тут. 24. Ж... А, 24. Мне показалось, что ранее сотки стоят, я уже кирилл. Там у тебя какая-то, по-моему, 20 стоило, нет? Еще одна не, не, не. О, у меня не торгую. я еще отрубим комплексити, публик GL продай не, нет, нет, он зачем зачем он не доступен покинул плеки, все у меня сцены сколько у нас есть? шесть. Еще на три открытия. А, вот этих вот. Или? Да, мне кажется, на них не повезет. может, пока будет. Соперник, когда? Вон он. Или Золото! Золотое прилетело, прилетело, прилетело, я видел. Бля, Обидно, очень, очень обидно. О, нормально, нормально. 11 рублей. Короче, как-то забывается, а вот так вот, давайте будем. С этого должен. Ну, Понятно. А, тоже 14 рублей. Двенадцать, четырнадцать. Только у нас сорок рублей. Я продал два раза, надо вот эти вот и все. Не, нехуй, уйдет на два. Хватит. Да? Хватит, да. Ну тут, если вы кого-то прислан, нормально будет. Херойки. И давайте это будет. Посмотрим, что даст. Ни не давай. Почти. Фейзы, но не те, что надо. На те. Рубль. 8 рублей. Я понял, что вы делали. Мы просто этого крылья два раза, а надо три. Ну давай, посмотрим, что там выглядит. Клауд чем Уф, хорошо. Что, ну, нормально, слушаю, нормально. 600. Так. Еще продолжаем открытие. До золотой Раз. доходим. Ну, угу. нормально Нормально, да, вот эти... Тех, тех, тех, Посмотрим, что тут выпадает. Тут выпадает сразу, слабый, вторая, с двух ноутов летает фичу, вылечит я открались полуконсильм, давай, поехали. за твой режим блин, сфор, фарт ушел фарт ушел что у нас сильная такая? а да, по-моему, голографическая нормально стоит рубль, рубль Рубль. очень Ну не может быть, но что так плохо с этим наклоном. Видимо, все так плохо. Понятно. <клышлен> <клышлен> <клышлен> <клышлен> <клышлен> <клышлен> <клышлен> Блин, продал бы канони, да, жалко. Жалко, но интересно, контент можно сделать. Ну, блин, мы же все равно скинуть будем это. Да, так что... что на все 400 рублей закупишь. Да. Серьезно? Да. Ну ладно, давай. Будем добиваться золотой наклейки. С автографиями вообще херня, да? Да. Там редко-то можешь откупиться. Потому только один дик повезет. Продался. Ух! Каких? Кова Вот этих, да думаю. Какой соперников. На Нас... них все не хватило с самого начала. Давай сразу двадцатку 18. Она а на 19 хватит. А хватит. На хватает. На 20 не хватает, на Ладно, ладно, тоже то число нормальное, ничего, хотя бы не умрем. Нормально, слышат, откуда все сейчас попрёт. Поехали. Так, так, так, так. Так, так, так. Почти. Давай, цветовый режим. Вообще, как режим прям. Ой-ой-ой. Прямо я Давай еще раз. Цветовый режим. Красный видит. Красная пролетела. да. А тоже... опять... Вот давай. Посмотрим. А, ну. Так, стоп, стоп, нормально. 14 рублей уже хоть что-то. Уже хоть что-то отвилит. 12. Делаю блоток сейчас. И Камболик 6... Да, вот это, да? Выбирай. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, восемь. Давай седьмой. Седьмой. конца Семь с конца. Вот она. Таким режим. Цветовым? Давай цветовым, да. Сколько? Сколько? Сколько она стоит? 113, Охренеть. нормально. Нормально, 13. Давай, теперь. Теперь седьмая вот это идет Почти, почти опять она мне нравится. Почти, почти розовая, почти опять еще там. Поехали. ой Почти. почти. Думаю, последний надо открыть. С это вырежем. Нет. Где-то вырежем. Поехали. Азарт! Азарт. Почти фиолетовый. Давай, давай, давай. давай, какая капсула? У вот тебя их еще целую. А, седьмая, давай еще одну с конца. Три, шесть, семь, вот она. Почти! Еще раз. С... Не с... Не Значит, 7. надо седьмую сверху. Сверху седьмую. Седьмую. Где Золотая! Пролетела. Ааа! Просто так не везет опять. У нас осталось 8 каусты. Я думаю, надо вот этот. Вот она посередине вот меня так красиво. Раз конца. Почти, почти, почти голографическая. Сейчас попоечь, блядь, смотри, вар, бар, бар. А сейчас вот. Поехали. Удачи на моей стороне должен быть. Пролетела какая-то идеальная. Шесть хавс, выбирай. А третью сверху. Поехали. Вот да. так. Да. Ладно. Давай четвертое. цифра 4. Цифрка 4. 4 синька. Да, да. Я думаю, вот это надо открыть. Последний там так Очень много красиво пролетает. Пролетело все, что можно. Давай, открывай. Посередине. Посередине первую и, пос и последнюю. Наша отки поси выпаду. Почти пасси выпаду. Первый, первый, первый. Первый? И два, святого. Что же выпадет? Зачем? Опять, смотри. Раз, два, три, четыре. Их просто. Пять. Их просто. Я думаю, она ну, знаешь, как это лечь? Блин, должен же быть окуп. Вот так вот. Что там? Лошадки пролетели. Опять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я ну надо продать это. Блин, она красивая. Сто двенадцать рублей. Сто девять. Ох, сейчас попрёт. Подтверждение телефона. Ты ты Зелёную не продавал? Продал. Она ждёт подтверждения. Продалось. О, сто двадцать шесть. Давай президента или или легенды или соперника. Да, давай давай легенд президента что-то вообще не очень. Ну, у нас кто нас хватает? Мотает. Ну на нас семь не кстати. О отлично. Четверка вообще никак-то не идет. Давай пятую. Пятую. Поехали. Золотая пролетела. Нага. Да, я выбираю тречи. Должны выпасти. Казан. Пацан, друг думал, да? Ну, давай последний. Э -э давай, последний. Вот с цвета крутится. Да, розовый и фиолетовый. Розовый, фиолетовый и ну, фиолетовый. Давай, давай. давай выбираем. Рая. И Может быть, что-то в этих капсулах хорошее. Вот, серьезно. Дракон, я чуть-чуть не родил. Я чуть ли не родил в этом... <с diffahren> А да что такое? Что происходит? Поехали. Ч ⁇ тут? одна синего. Просто одно Мы А нет, я одну.